В последних часов переговоров задержан мужчина, открывший стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры. Он ранил из охотничьего ружья четырех человек, в том числе полицейского. Пятиэтажка была отцеплена, жильцы дома эвакуированы, а движение по прилегающим улицам перекрыто. Никаких требований злоумышленник не выдвигал. Как только он вышел на балкон, его задержали сотрудники СОБРа. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Установлена личность мужчины, ему 34 года, ранее судим, последние годы нигде не работал. Буждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции и покушение на убийство двух и более лиц.